Ребята, с вами я Дима Мишенко, я сейчас уже нахожусь на месте. Короче, я лезу на вышку. Еще, короче, залезаю, сниму уже видос, когда я буду наверху. Я уже нахожусь наверху. Здесь вот открывается такой вид. Хороший. Там вот такой видок, типа. Короче, вот так круто. Там, короче, такой видок наниз. Короче. Вот так. так, ребята, я мало времени В следующем блоге короче сейчас будет трэш тупо мы только что видели какого-то бомжа нафиг на стройке. и короче за нами погналась собака сейчас короче это мы все заснимем второй раз это просто жесть я снимаю сейчас буду снимать на переднюю камеру Пацаны, сотрите. Тут просто жесть, блядь. Пизда! Пизда не выпущена, Итак, ребята, надеюсь, вам понравился этот влог. Спасибо моим друзьям Диме и Сереге за то, что были со мной. Так бы я без них не справился. Ждите следующего влога. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. После 20 лайков мы снимем продолжение этого видео. Пока!